И всем привет с вами, Даркинг, и мы будем снимать с вами в Mandar Mystery. Короче, это режим в Майнкрафте есть такой. Я, короче, шел на сервер. Но... Но я не буду говорить, что это за сервер. Короче, будем ждать. А я пока что перемотаю до этого момента. Короче, мы только что заспавлились, и мы уже невинные. Короче, вот так. Стоп. Чего? Так, ладно. У меня, по идее, все должно быть работающим. Но почему-то сейчас у меня все не работает. По идее, я должен на вагонетке поехать и все. Ну, ладно. Так, нам, по идее, нужно прятаться, бежать и всякое такое. Если я вам... Нравится такой контент, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Так, у на нас еще пока что никто не нападает. Но мне кажется, то, что у него есть меч. Но это не точно. Мы победили. Офигеть. Ладно, давайте еще одну катку. И мы снова перемотаем до этого момента. Все, мы загрузились, и мы теперь детективы. Ну я, короче, детектив, но я с ним очень сильно плохо играю, с этим луком. Так. Так, ищем убийцу. Так. Я умер. Меня убили. Ладно. Давайте посмотрим. Так. Что-то они тут делают. Опа-опа. Блин. Вот что и доказывает. Но вы еще и можете почитать чатик там да, в Майнкрафте, который. Потому что это сейчас у меня единственный чатик. Но это не мой. Кстати, красивый корабль. Тоже очень сильно. Блин, хочется его. Так, ладно. М -м. Прикольные блоки. смотреть смотреть Пока... Что... бегает, бегает опа опа опа ага. ну все короче это понятно было понятно я их видел опа кто хочет подобрать Интерес. Так. Нужно поискать сначала людей. А потом, когда я отыщу, мы снова увидимся. Ребята, я тут нашел, короче, какой-то интересный баг. Ха-ха! Короче, знаете, как его сделать просто? Это очень сильно легко. Делайте вот так. Нам сначала нужно вот так все. Потом, после этого, тыкайте на этот люк, И уже вы сюда пробираетесь. Я это только что заметил, поэтому не засылайте меня дислайками. Пожалуйста. <coughs> ну, а, мы... а Ну, а пока что мы будем снова продолжать этого невинного искать. Если что, я сделаю ссылку на d сервера Поэтому не переживайте. Короче, я его нашел И это вроде бы он. Так, стоп. Чего? Да, это, видимо, да, это он. А, это даже она. Так, так, так. Это было... <св> это было неожиданно. Так, давайте-ка за ним смотреть. Так, я его уже потерял. Он вроде бы тут... Нет? А где он? Аха! <св> аха <св> <св> Жесть. <звук> э -э -э -э. Так, ну ладно. Короче, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, не ставьте дизлайки. А всем удачи и всем пока.